наши, в данном конкретном случае, занимается прототипированием, то есть печать на предепректорах, принтерах э и производственный отдел, где у нас стоят токарные станки, позировочные станки, в основном это, естественно, такие, больше для макетирования и прототипирования, вот, э то есть, соответственно, в основном это мягкие какие-либо заготовки,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 Здесь мы его ее внужденно. Вот набор справок элементов, с которым сразу можно работать. Потому что фотография ⁇ это изображение изображение в любом случае. По фотографиям мы ничего не можем сделать. Если у вас будет фотография и модель. Смотрите, вот есть такой же исследование с мрт Которые мягкие ткани отображает. Почему вам в этой цифре не дать нам? Там есть мягкие ткани, мы работаем с будет образом примерно. Вот так да. видно и хорошо. Наверное, объем будет ли вот так он регистрироваться? Вопрос. Надо надо пробовать, попробовать можно. Мы просто когда работали с МРТшкой, мягкие ткани видны.